Всем привет! Вы на канале Алиме и сегодня у нас видео на тему 10 фактов обо мне. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайки и напишите любой комментарий. Я обязательно вас провайкаю. А также внизу под видео вы найдете ссылочки на мой инстаграм и вк. Ну что ж, погнали! И первый факт это то, что меня зовут Алиме, я родилась в 2006 году, 11 декабря. В данный момент мне 12 лет. Uh, я живу в Крыму и родилась я в кот собаки. Второй факт, это то, что, ну, если я родилась в год собаки, я очень люблю собак, я их обожаю. И у меня есть три собаки. Это БИМ, малыш и также Патрон. Uh, следующий факт, это третий факт, то что uh, танцы. Я занималась танцами 9 лет. Uh, это было. Когда я была маленькая, я занималась в центре города, называлась она «Жемчужина». Когда, мне, когда я уже пошла в школу, я занималась в группе «Шанс». И мы ездили в разные города, страны, чтобы выступать. И у меня были медали, они у меня также сейчас есть. И сейчас, на этот момент, я занимаюсь в коллективе «Штан» шанс но уже немножко другой следующий факт это четвертый мои любимые блюда я люблю шашлык также люблю отбивную курицу с картофелем и люблю стейк это все что я люблю пятый факт это а, мои любимые звезды я очень люблю Катю Адушкину, Стар Слайм, она снимает видео про слаймы. И также я люблю э, Давида и Краиду. Они очень классные вайнеры. Следующий, шестой факт, это цель, почему я пришла к вам на YouTube. Э, я хочу в себе много друзей, также я очень люблю своих подписчиков, которые никогда не быть будут. Это вы, я вас очень люблю. Следующий, седьмой факт, это сколько у меня было парней. У меня было всего два парней, и я с ними встречалась несколько раз. На данный момент у меня нету, я одна. Следующий факт, это восьмой. Больница. Я, когда была маленькая, лежала в больнице. Это было тоже в центре города. И я была очень маленькой. Потом, когда мне было 11 лет, также я была в центре города. Но уже мне делали два раза операцию. И я до сих пор это помню. Следующий факт – это девятый. До 4 класса я училась на пятерке, но сейчас у меня смешаны четверки и пятерки. Ну и последний, десятый факт. Есть. И десятый последний факт – это то, что за все мои 12 лет я в первый раз поеду в лагерь. Это будет в июне. Надеюсь, что будет там очень весело. Ну что ж, друзья, на этом видео конец, я надеюсь, что вам очень понравилось, и вы меня поддержите лайком, ну что ж, приятного вам вечера или утра, и всем пока-пока!